добрый день с вами адвокат дмитрий бузанов очередное видео уже 10 десятый день поэтому сегодня тема у нас актуальная. многих уже привлекали приобщали к этим работам поэтому возникла необходимость разъяснить ну почему потому что в ряде случаев есть нарушения сегодня поговорим о порядке привлечение работоспособных людей к общественно полезным работам в условиях военного положения. Вот. Есть порядок, он утвержден постановлением Кабинета Министра Украины от 13 июля 2011 года номер 753. Вот в него там носились изменения в 2014 году. Ну, в общем, суть общественно полезные работы – это виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения которые проводятся для выполнения работ и имеют оборонный характер ликвидации чрезвычайно ну вот обороны характер вязали сетку пример вот вам пожалуйста ликвидация э, чрезвычайных ситуаций техноенного природного и военного характера куда-то ударила амина завалы разобрать вот пожалуйста которые возникли в период военного положения и их последствия удовлетворения потребностей вооруженных сил, ну, что-то носить, грузить там, вот, других военных формирований из сил гражданской защиты. Обеспечение функционирования национальной экономики, систем обеспечения жизнедеятельности населения, а также... Не могут быть эти работы связаны с предпринимательством или другой деятельностью, которая ну, направлена на получение прибыли. То есть деятельность, направлена на получение прибыли не может э, считаться как общественно полезной работой. Вот. И одновременно с этим э, эти общественные работы выполняются в виде трудовой повидности. Вот трудовая повидность это короткостроковый трудовой. Краткосрочный трудовой, трудовая обязанность на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, которые имеют оборонный характер. А также, ну, в принципе, то же самое, вот э, ликвидация последствий и так далее, которые возникли, но э, при этом не требуется обязательного согласия с относительного э, лица которого это применяется то есть могут трудовую вот эту обязанность без э, обязательного согласия э, в общем, применить вот как то так э, в каких случаях это может быть это может быть э, военное командование совместно с э, в общем с органами местного соправления. в случае если невозможно самостоятельно э, принимают решение о э, внедрении этой трудовой повинности и привлечение трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ которая ну, через средства массовой информации сейчас много у нас к сведению опубликовывается до да, доводится то есть должно быть такое решение без решения просто сказали вот давай там плети сетку или иди туда но это чисто по вашему желанию согласны пошли делать делайте. не согласны ну говорите дайте мне решение что где какие обстоятельства и в этом решении должно быть э, написано вот э, что э, обоснование необходимости привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ критерии отбора таких лиц возраст профессия специальность то есть вот, не просто так всех всех подряд а конкретные специальности конкретный возраст Перечень групп, бригад трудоспособных лиц, которые приобщаются к выполнению общественно полезных работ. Ориентировочная численность, порядок взаимодействия, виды, перечень видов этих общественно полезных работ. Границы территории, транспортные маршруты, наименование объектов, то есть место и время сбора трудоспособных лиц. Должностные лица, которые отвечают за информирование, оповещение и сбор этих лиц. Предприятия, заказчики этих работ. Вот. И другие вопросы. То есть, видите, все четко структурировано и регламентировано. Вот. К этим работам, как я уже говорил, приобщаются трудоспособные лица, в том числе и лица, которые подлежат призову на военную службу. Которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения, кроме трудоспособных лиц, которые привлечены к работе в оборонной сфере. Безработные могут привлекаться и другие незанятые лица. Про работники функционирующих в условиях военного положения предприятий по согласованию с их руководителями. Ну, вот, насколько мне известно, вот в школах, там, я же говорю, плели сетку, должны были с ними согласовывать, э, с этими руководителями, с директорами школ, да, и должно быть, естественно, предварительно какое-то решение органов местного соправления о том, что эти люди привлекаются, не просто там приходите и давайте что-то делайте. Вот. Э, э, лица, которые не заняты э, в личном сельском хозяйстве, студенты э, высших учебных и профессионально-технических учреждений и лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно. Ну вот, например, я как адвокат могу тоже быть привлечен. Вот. И с каждым из этих лиц заключается трудовой временный договор, то есть срочный, на определенный срок. Запрещается привлекать к общественно-полезным работам малолетних детей и детей в возрасте от 14 до 15 лет. Женщин, которые имеют детей в возрасте до 3 лет и также ну, беременных тоже нельзя. Вот. И когда может такие работы негативно повлиять на... Состояние здоровья, например, там грыжа, да, Тебе говорят, ну давай носи грузы. Ну, ты говоришь, ребята, ну, у меня грыжа, я не могу. То есть, э, тут как бы без фанатизма. Я не, никого не отговариваю, что что-то, знать, делать полезное, но имейте в виду, что это все должно как-то быть с умом. Тем более, есть определенный порядок. Вот оповещение и сбор, комплектование таких групп э, происходит непосредственно э, военным командованием. Вот. Ну, им могут содействовать сельские, городские голова, руководители предприятий. вот Обеспечивается учет таких лиц. Ну, в общем, все уже там обеспечивается также средством индивидуальной защиты, да, рабочий инструмент и так далее. Но это мы не имеем в виду не маску, ту, которую у нас два года заставляли носить. А, ну, допустим, если это завалы, какой-то респиратор, ну, та же маска, да, допустим, только она для цель другую будет, по защите от пыли и рабочий инструмент, ну, те же носилки, те же какие-то молотки, те же лома. Вот, поэтому на всех лиц, которые приобщаются к этих, этим работам, распространяются требования в сфере охраны труда, то есть не все так просто. Вот, запрещается э, выполнение работ на радиационно- или химически загрязненных территориях в районах ведения боевых действий, то есть там, где ведутся боевые действия непосредственно. Возникновение непосредственных и особо опасных инфекционных болезней. Ну, у нас, по сути, сейчас карантин, поэтому, тут, видите, как, оно, взаимоисключающее правило. Место расположения взрывоопасных предметов и других э, ну, то есть, других предметов на э, местности, вот работникам, э, те, которые выполняют в условиях военного положения предприятий и на, ну, на выполнении этих общественно полезных работ, обеспечивается оплата в соответствии э, условиям работы, то есть уже которые трудоустроенные, да, люди, они согласно того договора, могут, допустим, по договору, да, допустим, вот как учитель, ему идет оплата труда, вот, установленных по его, там, по профессии, по должности, по которой он зачислен. И вот такой раз, размер оплаты не может быть ниже от размера средней, заработной платой по основному месту работы то есть если человек где-то работает то он эту работу не выполняет выполняет другую и получает ту же заработную плату вот другим это те которые не работают ну, трудов вот, не трудоустроены да, были на момент привлечения их за выполнение общественно полезных работ обеспечивается оплата в соответствии условий оплаты труда установленных профессии и должностью на которых их зачислено и такой размер оплаты в случае выполнения норм труда не может быть ниже чем размер минимальной заработной платы установлена на дату их начисления то есть если не ошибаюсь сейчас 6500 гривен до да, минимальная заработная плата вот вам пожалуйста и общественно полезные работы но насколько я знаю все происходит так как происходит без всякого порядка без всякой оплаты стой иди сюда давай неси и так далее и тому подобное ну я же говорю это ваше право можете соглашаться можете не соглашаться можете говорить вот есть порядок и естественно я буду делать но за это я хочу получить какую-то оплату которая вот предусмотрена всего вам хорошего, подписывайтесь, делитесь обязательно видео, потому что чем больше вы, ну, я вам даю вот как обзоры таких нормативно-правовых актов, законов, да, чтобы вы знали, поделитесь с кем-то еще, чтобы и эти тоже люди знали, вот. это поможет, ну, меня немного вдохновит, может кто-то в этой ситуации сейчас как раз одумается, скажет, о, а я не знал. И начнет задавать вопросы. То есть, моя задача, чтобы, несмотря на то, что там военное положение или какое-то любое другое там, нарушение прав, чтобы ми, ну, люди знали свои права, умели их отстоять. Я пытаюсь вот разъяснить доступным языком. Ну, как-то так. Будем делать общее дело. Спасибо за внимание. Спасибо тем, кто подписывается. Спасибо тем, кто пишет комментарии. Всем спасибо. До свидания.